Ну что, офисерок, неплохо мы так потрепали военную базу. Ну да, и военная база потрепала нас, тоже неплохо. Мы даже умрились поваляться там. Ну я вижу, у тебя тут вон зашит уже один глаз. Так, давай смотреть, что нам еще нужно сделать. Программа «Вирус». Найдите программное обеспечение, необходимое для отключения охранных систем конвоя. Ух ты я конвоя не просто чего-то а именно конвоя и сисан да сейчас позвонит садись ух ты гипотетический okay. so вопрос какой-то хакер. <с <système> <с. Жесть. Ну нахрен технику она хочет забрать. Не знаю. Ну погнали. Два с лишним километра гнать, окей. Где это гамбургерная? Вот она, она вот она. Он... А он все там же стоит и снимает? Интересно. Не знаю. Обыщите местность, чтобы найти хакера. А, вон. Чихуа, хуа, хот-догс. Там не вон, да вот вроде думаю... что то подобное. Синий капюшон, возможно. Да, нет вроде. Не этот. А как его обыскать? Никаких программ у нас нету? Нет. Mm. Надо, видать, да. просто так заметить. Угу. Что-то меня напрягает, что тут двое чуваков стоят. Huh. Ну смотри, если хакер... И он вроде был изображен рядом с э, терминалом, который позволяет снимать наличку. Ага. Ну, брысь отсюда. ой ё. Нам, короче, надо найти терминал. А вот где его найти, уже вопрос другой. Потому что что-то я тут терминала не вижу. Где-то, не, может где-то тут? Да вот я и смотрю. Я что-то сомневаюсь, что он тут Тут мусорные баки Эть Пролезай давай Интересно Где же он может бить? А если слева где-нибудь? Если только его не убить Постараться Нет, слушай, он должен быть уходожный Только тут где-то Можешь с другой стороны или давай погуляем. Да, придется погулять. Какой чудесный день. Нам хакера побить не лень. О, Опа. Нашел! О! Вот он! Я нашел все, хакера. Все, все, все, все, все, все, все. Я ж говорю а это о! Фото... Вот. Да, жесть! В общем, тогда. Проследи за ним до двери его квартиры, что? Я же говорю, это он, ⁇ п. А ты мне не поймешь. Ну пошли. Пошли, короче. Так, ну, а, -а, -а поехали. понял, поехали. Обнаружение. Давай-ка. Опа. Ага. Погнали. Так. Нам за ним надо. Погнали. Пройдите в квартиру хакера. С пушкой. Ну я без. Я и кулаками его заморду. Это ж хакер. Что он сделает-то? Он смылся. Найдите флешку. Он Тих -тих -тих. смылся. Флешка, флешка, флешка. Да он смылся, он слышишь? Вот она флешка. Yeah. Все. Уходим отсюда. Тогда и мне уйти. Тихо, тихо, тихо, тихо. Не выходи. Куда пошел-то? Даже я хочу его найти. Да забей, я уже вышел, кстати. Я хочу его найти. Что ты хочешь с ним сделать? Объясни мне. Где? Он моется. Оставь его в покое. Дай человеку помыться. Нам надо. В какой По комнате? Если срочно. Душевых нигде больше нет. Давай. Садись. Нам будет... Моется, нужно но доставить. душевых нету. Ну, значит, он просто где-то моется. В стене моется. Душевая 9,3 четверти просто. <с Зажигай. Заколебал. Зажигай, ага. Зажигай, чтобы горело ясно. Угу. Все, Вирус я отдал. Отлично. Пусть она с ним разбирается сама. Так, и получается, у нас открылось последнее задание. Да, открылось последнее задание, которое мы будем в следующий раз уже выполнять. Oh, yeah. Подожди, Yo, звонит. Так, какой-то. Right Господи. Все замечательно. Классно. Он просто сообщил, что все классно, молодец.